Друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск у нас посвящен арестам земельных участков в Сочи. Многие из вас видели данный обзор. Если не видели, то посмотрите. Если у вас есть земельные участки в Сочи, то стоит призадуматься и, конечно же, проверить по кадастровому номеру свой земельный участок, арестован он или нет. И сегодня мы ответим на вопросы, что же делать, как же спасти свой земельный участок, если он попал под арест. И с нами в гостях Александр Сорокин. Это профессиональный юрист с огромным стажем. Все его контакты будут внизу под видео. Многие подписчики мне звонили, спрашивали, Дмитрий, что же делать, давайте объединяться, друг друга поддерживать. Так вот, Александр откликнулся на данную ситуацию, и поэтому мы готовы ответить на некоторые вопросы. И в последующем, если они у вас будут появляться, то вы можете напрямую обращаться к Александру. Итак, первый вопрос. Что же делать людям, у которых земельные участки в Сочи попали под арест? Здравствуйте. Ответить на этот вопрос можно довольно просто. Самое главное не бездействовать. Во-первых, нужно официальным властям, следователю сообщить о том, что именно у вас арестован земельный участок попросить процедуру признания вас потерпевшим по уголовному делу, обратиться в суд для того, чтобы государственные и судебные органы понимали, что вы тоже пострадали от действий мошенников, о преступлении, о котором возбуждено и расследуется уголовное дело. Для для подробного формирования позиции относительно этого вопроса, конечно, нужно необходимо изучать документы, беседовать с каждым конкретным человеком и вырабатывать для каждого свою юридическую правовую позицию. Кстати, многие подписчики, даже не один, а многие писали в комментариях, что якобы, значит, я решил хайпануть и выложил информацию несуществующую. Поэтому вот независимый эксперт, в данном случае Александр, юрист, готов тоже ответить на этот вопрос. Есть ли такой документ? Существует ли он? И ознакомливался Александр с этим документом. Видели ли вы его? И что по этому поводу можете сказать? И почему его, кстати, нет в открытом доступе, как оказалось? Этот документ действительно существует. Я ознакомился с позицией официальных органов, которые причастны к расследованию дела. Это прокуратура, это МВД которые официально на своих сайтах и своих источников прокомментировали в виде размещения пресс-релизов относительно правдивости документа об аресте 11 с лишним тысяч земельных участков, расположенных на территории города Сочи. Значит, почему на два месяца? Да, это вопрос. Уголовное дело возбуждено в сентябре, и срок расследования... Уголовного дела составляет два месяца, поэтому суд не может выйти за пределы этого срока и накладывает арест на имущество только в пределах этого срока. Если следователь будет продлевать срок расследования уголовного дела, соответственно, он каждый раз будет выходить в суд с примерно аналогичным ходатайством о продлении срока ареста земельных участков. По закону это продлится может до бесконечности. Срок расследования дела пределами не ограничен. Поэтому в практике такого плана дела масштабные могут расследоваться несколько лет. Два, три, пять, десять лет. Все зависит от конкретной ситуации, которая сложится у следователя и оперативного органа, который сопровождает расследование дела. Значит, что касается документа, почему он отсутствует в открытом доступе, я все-таки сообщу, что существует такое понятие, как тайна предварительного расследования, и подобные документы, как правило, не публикуются на сайтах судов. Это все происходит с разрешения следователя. Каким образом, конечно, данный документ был опубликован, сложно сказать, это нужно вступать в контакт со следственными органами, с тем непосредственно следователем, который расследует дело и выяснять, действительно ли он давал разрешение на распространение этой информации, либо она каким-то образом неофициально утекла из уголовного дела. И... В качестве совета, если вы хотите приобретать земельный участок в Сочи на сегодняшний день, да и вообще, в принципе, не нужно рассчитываться за земельный участок до перехода права собственности. То есть обязательно это нужно сделать либо через систему безопасных расчетов, либо через ячейку, там, аккредитив и так далее. Значит, следующий вопрос, который поступал от наших подписчиков. Судя по датам, срок давности давно истек. Но нет ничего невозможного. Вот поскольку давности вопрос поступил, все-таки да, дело было с 98 -го года. Очень интересный вопрос, Дмитрий, и актуальный для всех собственников, владельцев земельных участков. Так как здесь происходит смешение уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства, везде сроки давности разные. Что касается конкретно этой статьи, часть 4, статья 159 Уголовного кодекса, у котором преступления, о котором возбуждены и расследуются уголовного дела, то сроки давности по этой статье 10 лет. С момента значит, окончания преступления. То есть когда начато, когда окончено преступление будет решать следователь. Потому что есть такое понятие, как длящееся преступление. Преступление может начаться в 1998 году, а окончится в 2021 году. Так сроки давности будут исчисляться с 2021 -го года. Все зависит от позиции официального следователя, каким образом будет э, квалифицировано и вменено э, непосредственно время и дата начала и окончания преступления. Что касается сроков давности по гражданскому процессу, то предусмотрено значит, срок исковой давности – это 3 года и 10 лет с момента, когда значит, лицо пострадавшего узнало о нарушении своих прав. Здесь как бы немного проще ситуация. Значит, здесь у собственников есть возможность, в принципе, оспорить в судебном порядке Значит, отсутствие законных правовых оснований у государственных органов для значит, изъятия из оборота у добросовестного приобретателя земельного участка и значит, передачи во владение и в пользование у государственных органов. Значит, опять же, здесь надо разбираться все по каждому конкретному участку, по каждому конкретному собственнику и владельцу земельного участка индивидуально. При обращении, значит, конечно, необходимо будет документы изучать, смотреть и делать запросы в официальные следственные органы и таким образом прорабатывать конкретную позицию, значит, которая должна будет быть представлена в суде, ну и во всех остальных значит, государственных органах, правоохранительных органах. Что касается еще такое замечание очень важное. значит, Бывают при расследовании уголовного дела такие ситуации, когда ряд лиц установлен и уголовное дело в отношении них направлено в суд, они осуждены, получают справедливое наказание, но остаются неустановленные лица, следствие которых установить не представляется возможным, Значит, и дело в части приостанавливается. Так вот, следователю законодательство дает право продлевать аресты, даже если дело расследование приостановлено. Какие сроки для этого? Существует, конечно, и судебная практика, и вышестоящие судебные инстанции пытаются объяснить, примерно сократить сроки, потому что значит, Европейская конвенция по правам человека все-таки обязывает государственные органы относиться более справедливо к праву собственности. Но, опять же, я повторюсь, это все каждая индивидуальная ситуация. И в каждом индивидуальном случае необходимо обращаться с исками в суд, с запросами к следователю, для того, чтобы пытаться не допустить изъятия у добросовестных приобретателей их земельных участков. Если на вашем земельном участке есть наложение, то есть ваш земельный участок вышел, за границы вашего земельного участка, это несколько другое. То есть эти моменты можно исправить, просто нужно обратиться в специальные органы, да, в БТИ, сделать межевание, таким образом, быть может, арест с вашего участка с ним. И также поступают вопросы касаемо, Дмитрий, что же будет с ценами на недвижимость в Сочи после всего происходящего, будет ли обвал цен или же это будет какой-то подъем, я могу сказать точно, что никакого обвала не будет глобального. Понятно, что спрос, по крайней мере, на земельные участки, он будет падать. Опять же, если вы хотите его приобрести, у вас есть намерение вот именно в ближайшее время приобрести участок, вы можете смело обращаться к нам, мы с удовольствием поможем это сделать. То есть, чтобы вы не наткнулись скажем, вот на те самые грабли из 11 тысяч 66 земельных участков. А спрос, да, спрос, начиная с этого лета, он значительно упал, вот, и продолжает падать, поэтому тенденцию, лично я, тенденцию к росту, какому-то там глобальному я не вижу от слова совсем. Как пророчат многие эксперты, я в этом не вижу какой-то правда, что цены будут расти. Вот это мое мнение. Поэтому, если у вас есть вопросы касаемо ареста в данных участках, то напрямую, вот, пожалуйста, к Александру обращайтесь. Если вам нужно продать или купить недвижимость в Сочи, смело можете обращаться по телефону, который появится на ваших экранах. На у нас, наверное, на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит, и Александр, профессиональный юрист. А место... Нам предоставило кафе, ресторан на улице Воровского 3. К сожалению, не помню его название. В общем, до новых видео. Пока.